Добрый день, дорогие партнеры, а добрый день, уважаемые подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». А наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Компания наша международная, официально зарегистрирована, документы находятся на главной странице нашего сайта – Основана 23 сентября 2021 года основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. В нашей компании уже за год и два месяца более 24 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено у нас ежемесячно выплачивается миллионы рублей на кошельке наших партнеров. Это очень радует нашу администрацию. Мы с вами интернет-предприниматели, и наш бизнес находится в онлайн. Сейчас очень много людей пришли в интернет со знаниями наемника. Они понятия не имеют, что такое онлайн-бизнес, что такое матрица, что такое партнерские программы, особенно новички, которые пришли в нашу компанию и еще не наработали навыки давать информацию со своей, о своем а, бизнесе а, через социальные сети. Сегодня я в этом ролике покажу и расскажу, как пользоваться онлайн инструментами, как наработать целевую аудиторию, как давать ин информацию со страничек социальных сетей о своем бизнесе. А, давайте мы с вами авторизуемся и зайдем в кабинет. И у нас, у каждого партнера в кабинете есть вот такой вот баннер. Это баннер, ссылка здесь находится нашей администрации. Но, дорогие партнеры, позвоните своему спонсору, спросите, есть ли он в этом сервисе, настроен ли он этот сервис у себя, на свои, подключил ли он свою страничку, если ли вашего спонсора нет, то вы спокойно можете нажимать на этот баннер, и перед вами откроется регистрация. Зарегистрироваться вы можете пройти регистрацию. Это я... пройти регистрацию. Здесь я вот есть, поэтому я нажала эту ссылку но я там уже есть и поэтому ребята вы вводите есть кнопочка регистрация нажимаете на эту кнопочку и вводите прописываете свою электронную почту почта должна быть рабочая почта должна быть только gmail.com и прописываете свой пароль и Нажимаете кнопочку регистрации. Как только а, вы нажали кнопочку «Зарегистрироваться», у вас выйдет, выплывет окошечко. Зайдите на свою почту и подтвердите регистрацию. Заходите на свою почту, там будет большая такая ссылка, и вы нажимаете на эту ссылку и оказываетесь вот в таком вот личном кабинете. Первое, что это вы должны Обязательно заполнить свой профиль. Профиль заполняется точно так, как вы заполняете у себя в своем кабинете. Это тоже ваш кабинет, это ваши инструменты. И они вам принесут, наработают вместе с вами огромное количество партнеров. Наработают целевую аудиторию. Пусть даже сегодня ваш, ваш подписчик просто посмотрел вашу информацию, не заинтересовался. Завтра этот подписчик или друг заинтересуется, он вам напишет, он будет просто наблюдать за вами, а послезавтра он зарегистрируется и станет вашим партнером в вашем бизнесе. Поэтому отнеситесь очень серьезно к этим инструментам. У каждого в кабинете есть инструменты, эти инструменты. Первое, что это нужно заполнить свой профиль. Настройка аккаунта. Вы прописываете свою а имя и фамилия загружаете аватар и здесь вы пишете а кто вы такая чем вы занимаетесь и у меня написано что я интернет-предприниматель в сфере сетевого маркетинга и лидер и спикер международной компании идеал цель и моя цель как можно больше научить людей зарабатывать в интернете чтобы они могли жить полноценной интересной жизнью «Это моя цель», а вы можете просто написать свое деловое предложение. Вот как вот девушка пишет, вы можете это здесь написать. Что вы являетесь партнером компании «Идеальный маркетинг», о том, что как вы относитесь к компании, ваша цель, с какой целью вы пришли в эту компанию. Вот. Дальше нажимаете кнопочку «Обновить данные». Обязательно нажимаете, чтобы это все сохранилось. Следующий этап. Вам нужно прописать все свои э, профили. Вот именно заполнить эти контактные связи для связи. Ваши пропишите страничку профиль вашей странички вк у меня одноклассников нет поэтому я написала слово нет пропишите свой телеграм youtube канал укажите свой whatsapp facebook instagram skype и ссылка на ваша реферальная ссылка на идеал м и нажимаете кнопочку сохранить Следующий этап – прописываете кошелек. Кошелек здесь у меня прописан «Perfect Money». Но пополнение и вывод, и все, подключена к кассе Вы можете включать и подключать, вернее, пополнять и выводить денежные средства, заработанные. Вы здесь еще будете зарабатывать на пять уровней в глубину. Ваша будет партнерская программа. Я вам ее покажу и э, с Perfect Money пополняете, и можно выводить на PFL. Подключена, еще раз говорю, касса а Там можно. И пайер кошелька можно. Со всех платежных систем. Это мы все это с вами настроили. Теперь я вам просто очень советую. Здесь на сервисе дают 5 дней бесплатно VIP, чтобы вы могли убедиться, чтобы вы могли именно увидеть своими глазами, как это работает. Но если вы не хотите проходить ротацию, если вы не хотите, например, ждать эти 5 дней, вы можете сразу же пополнить кабинет. На один месяц стоит 3 доллара, на два месяца стоит 6 долларов, на три месяца стоит 9 долларов. И на 6 месяцев стоит 18 долларов, и плюс 3 месяца дается бесплатно. На 3 месяца, если вы берете подписку в 9 долларов, то вам месяц дается бесплатно. Вот, и вы нажимаете, например, если вам хотите купить на 1 месяц, это всего лишь 3 доллара, нажимаете «Приобрести VIP-статус», и у вас... Ну, покупается VIP, и вы можете свободно добавляться сюда. Кликните, чтобы добавиться в VIP-ленту. Для чего добавляться сюда в вип-ленту? А здесь в вип-ленте вас будут видеть все пользователи этого сервиса. Преимущество VIP ⁇ это возможность добавляться в ленту VIP-пользователя. Нет ограничений на количество подключенных аккаунтов в соцсетях. Нет ограничений на количество создаваемых заданий в инструментах. Авторотация друзей группы ВК доступна к новым функциям сервиса. Для просмотра нового списка посетите эту страницу. Если вам это будет очень интересно, вы нажимаете это и конечно все просматриваете дальше дальше это управление балансом это пополнение баланса дальше у нас идет управление балансом это вывод это перевод у нас здесь есть между аккаунтами можно переводить друг другу. И финансовая история. Здесь ваше начисление от всех ваших рефералов на, на 5 уровней в глубину. И давайте посмотрим конечно партнерскую программу, где во-первых находится ваша структура, а структура здесь до 5 уровня в глубину. Хочу обратить ваше внимание, если вы не приобрели а, VIP-статус, а ваши партнеры будут приобретать VIP-статус, то ваши начисления будут идти вышестоящему спонсору, которого есть VIP. Поэтому Ребята, не надо пропускать деньги сквозь пальцы. Я вам не советую. Деньги любят очень рабочих, очень тех людей, которые действительно любят деньги, которые относятся с уважением, которые не пропустят мимо себя ни одной копейки. Поэтому советую всем, ребята покупать VIP. Ну, у нас наши партнеры, как вы видите, у нас не только они 200 рублей не могут найти, проплатить а, касс, э, свой VIP, но они еще не умеют даже заполнить свой профиль. Это у меня первая линия. Давайте посмотрим, сколько на второй линии у меня. На второй линии у меня здесь, не знаю сколько в одном, этот, а это здесь у меня 6. Да? А, очень уже хорошо. Дальше. Третья линия. Третья линия у меня 5. Четвертая линия это 3. И пятая линия. Пятая линия 1. Что я хочу сказать, ребята. Реферальная ссылка находится в вот она, ваш, вот эта ссылка, это для социальных сетей, где находятся промо-материалы, картинки. Вот они, пожалуйста, выбирайте картинки. Ну, баннеры, я не пользуюсь баннером на рекламных площадках. Мой бизнес, Идеал М, он не подходит на таких площадках, где ставятся баннеры, где, ну, рекламируют, хайпы, где вход там 100-200 рублей, мой бизнес там не подходит. Поэтому я не пользуюсь, я еще не скачивал, а я пользуюсь, а даю информацию о том, что есть такой сервис, я пользуюсь этими картинками, а я каждому посту а, пишу обязательно о том, что я набираю рефералов именно на этом сервисе и вставляю свою реферальную ссылку именно с этого сервиса чтобы люди знали, обращали внимание. Ну и следующий этап это конечно партнерская программа сколько вы будете получать Давайте здесь откроем сколько вы будете получать с каждого партнера первого уровня вам будет идти начисление по одному доллару. Со второго уровня вам 50 центов. С третьего 25 центов. А с четвертого уровня вы получаете 0,15 центов. А с пятого 0,10. Ну, так вы можете себе представить, если у вас, например, в пятом уровне 100 человек. Вот и посчитайте, сколько вы получите. Следующий, я хочу ваше обратить, дорогие партнеры, внимание, если у вас, не мож, у вас что-то не получается, что-то возникнут какие-то вопросы, а вашего спонсора нет на связи. Вы всегда можете кликнуть сюда, чтобы добавиться в «Телеграм». В «Телеграме» есть чат вместе с администрацией. Вот он, этот чат. Вы всегда можете задать вопросы администрация ответит или же ответят наши партнеры или же э, с вами выйдет отсюда ваш э, спонсор. Поэтому обязательно добавьтесь сюда. Время на сайте всегда указано правильно. По Москве 14.31 это самое главное. Дальше. Что здесь есть? Здесь у нас есть сообщение между э, партнерами этого э, сайта. Вот они, приветственное сообщение. А здесь вы можете, например, с Леной мы переписывались, да, с Дмитрием переписывались. Отправлял он мне сообщение, я отвечала на его вопросы. Это тоже облегчает работу. Дальше, рекламное предложение. Здесь вы можете добавить, добавить рекламное, например, добавить рекламное, Объявление, вы указываете заголовок, загружаете картинку, пишете текст, указываете, сколько переходов должно быть по вашей ссылке. И 10 дней стоит 4 доллара. Здесь можно выбрать не на 4, можно выбрать на 30, можно выбрать на 60. Оплатить 15 долларов, а для этого вы должны зайти в свой управление балансов пополнить баланс и с этого баланса перевести на рекламный баланс. Это, я думаю, все понятно. Если вдруг вам что-то будет непонятно, вот они, пожалуйста. У вам ролики для помощи. Нажимаете посередине ролика, вот он вам, ролик, вышел в вашем браузере. Вы посмотрели ролик и зашли в сервис и сделали что-то Поэтому Следующий ролик, следующий, следующий. Просмотрите эти ролики, будет что непонятно. Задайте вопрос в чате. Вам всегда ответят на а, ваши а, сообщения. Дальше. Какие инструменты есть в этом сервисе? Что меня привлекло? Этот сервис был... Я 8 лет пользовалась сервисом без лидерства, который когда он перестал работать, я была очень сильно расстроена, но вдруг я увидела, что эти же ребята-админы создали вот такой вот уникальный сервис. Да, здесь есть те же инструменты, которыми я пользовалась, которые мне нравились. Они и сейчас усовершенствуют. Будут добавляться еще инструменты. И я очень рада, очень благодарна этой администрации за о, о том, что э, они э, создали э, вот такой вот сайт, где э, всю работу мою э, по социальным сетям, например, ВК, выполняет полностью Э э вот этот сервис. Значит, автопостинг ВК, рассылка по группам. Рассылку по группам я не делаю, так как у меня в ВК 4 группы и группы э раскрученные, где у меня установлен регламент, что, чтобы не заспанивать эти группы, э установлен мной регламент. Каждый тот Участник моей группы должен быть обязательно подписан на эту группу. И рекламу своего бизнеса я разрешаю давать только три раза в сутки. Это один пост на одну какую-то компанию. Утро, в обед и вечер. Я никогда не рассылаю, никакие рассылки не делаю по группам. И поэтому... Я не позволяю никому делать рассылки в моих группах. Я всех, кто рассылки спамят в моих группах, я всех отправляю в черный список. Пусть я буду такая плохая, пусть я буду очень плохая, но я этого не позволю делать. Поэтому я этим, этой функцией не пользуюсь. Чистка аккаунта от собачек. Создание истории в вк и вечный онлайн бизнес. Давайте пройдемся по этим инструментам. Значит, вы значит, посмотрели ролики, подключили, заполнили профиль, посмотрели, как подключить страничку. Я не буду вам показывать страничку ВК к этому сервису, как ее настроить. И будем дальше профили соцсетей. Мы уже их здесь подключить. А вот у меня подключены здесь две, две моих странички ВК. И я захожу не обнаружено проблем иногда. Проверяю, есть ли проблемы или нет. Все, у меня здесь все работает. И дальше это ротация друзей. Ротация друзей можно проходить. У меня здесь, не знаю, почему-то не подгружается. А фотографии э -э -э, здесь подгружены, а здесь не подгружается. А вы можете проходить ротацию. Вот этот не участвует в ротации, а этот не участвует. Пройти ротацию. Но вы можете не проходить ротацию, а сразу нажать «Приобрести VIP». Вы покупаете VIP на месяц, и у вас сразу же все подключается автоматически. У вас подключается ротация автоматически. К вам будут добавляться вся ваша целевая аудитория. Будут вам писать. Вам нужно только отвечать на все их вопросы. Итак. Автопостинг. Я немножко с автопостингом чуть позже. Загрузка истории. Ну, истории, я надеюсь, все умеют загружать. Чистка друзей и подписчиков ВК. Ребята, это очень хороший инструмент, который, например, перейти к чистке аккаунта. Переходим к чистке аккаунта. И, как вы видите, сейчас идет получает сервис данное профиля моего ВК. Сколько будет там с собачками, сколько будет с неоформленным профилем, там без аватар. И сейчас этот сервис все выдаст. Пожалуйста, а значит забаненных профилей 88% Профили без аватарок 7. Я что хочу сказать. Забанены это временно. Я их не буду выставлять галочку и очищать. Их сегодня-завтра разблокируют. И они будут опять у меня в друзей. А мы почистим профили без аватара. Это у меня 7 человек. Все. Здесь аккаунт а, «Убрать из друзей». Нажимаем. И сейчас этот сервис, всех, у кого нет аватара, все удалено дальше. Нажимаем. Нажимаем и теперь смотрим. Сейчас выдаст сервис. Ничего страшного. Да, теперь. Следующий аккаунт. Можно. Аккаунт, который будет удален из подписчиков. Подписчиков давайте А Значит, профили без аватаров и подписок. У меня 9 забаненных мы оставим. Вот давайте мы их подписчиков и почистим. Все, мы почистили э э и друзей, и подписчиков. Вот вам инструмент. Все это настолько э теперь вечный онлайн. Вы, у меня страничка подключена в ВК. как Если а кто обратил внимание, у меня светится и здесь, и здесь. А в, и в ВК у меня светится, что я в онлайн-режиме. Я подключаю эти странички с одной целью. Потому что одни люди в интернете ложатся спать, другие просыпаются. Поэтому, чтобы видели меня вся аудитория полностью, 24 часа, поэтому я подключаю онлайн. Люди мне утром, я когда встаю, открываю социальные сети и начинаю отвечать на вопросы. Да, я, мне приходится извиняться, что я сразу не ответила, я объясняю им о том, что у меня страничка подключена к сервису, и я постоянно нахожусь в онлайн-режиме. Ну, ничего, зато я набираю свою целевую аудиторию. Все, ребята, ваши а рассылку я вам уже говорила. что. А теперь остановимся на самом главном автопосте. Да? Давайте перейдем на мою страничку ВК. Моя страничка ВК. И как вы видите, у меня 31 минута назад брошен через этот сервис этот пост. 41 минута. Брошен этот пост. Эти посты бросаются мне на страничку и на новостную ленту. Здесь тоже 41 минута этот пост брошен. Здесь 40 тоже 1 минута. Здесь 41 минута. Здесь 42 минуты тому назад. Этот тоже 42 минуты. 42 минуты, 52 минуты назад. 52 минуты вот так. Эти посты у меня загружены именно автопостинг. Автопостинг. Как пользоваться этим автопостингом? Как пользоваться этим автопостингом? Я, наверное, поставлю ролик на паузу и ответить И дальше смотрим ролик. А автопостинг. Ребята, автопостинг. Что такое автопостинг? Вот посмотрите, сколько у меня заданий загружено в этом автопостинге. И как сюда правильно загрузить. Это создать новое задание. Давайте мы выбираем. Угу. Вот, создайте на выбранной странице ВК пост, который будет автоматически публиковаться, после чего скопируйте ссылку данной публикации и вставьте его в поле ниже. Это сюда. Значит, здесь мы выставляем таймер. Этот пост у нас будет бросаться через каждые три часа. Я подготовила а, просто пост который мы сейчас вместе с вами а, скопируем и сделаем, и вы увидите, как это правильно делать. Копировать. Заходим на свою страничку ВК. Я к этому посту сделала картинку на программе. Я делаю скрин этой картинки и добавляю к этому посту. ставить, Опубликовать. Все. У меня публикация сделана для этого поста. Для того, чтобы я этот пост могу закрепить. Обновляем страничку. И вот он у меня пост, этот в закрепе. Да? Теперь, чтобы этот пост а, все время бросался через выставленный таймер на новостную ленту и мне на страничку. Чтобы увидели этот пост как можно больше а, моих друзей и подписчиков. Что мы должны сделать? А мы должны с вами заново копировать. Сделать тот пост, этот же пост мы копируем. Эту же картинку мы добавляем сюда к этому посту. И делаем публикацию. И вот теперь вот этот пост, который вот только что мы сделали на своей страничке, мы нажимаем на время, это только что 12 секунд назад. Мы нажимаем на время, копируем ссылку на этот пост, закрываем. Идем в автопостинг и ссылку. Давайте, наверное, вот так. Выставлено 3 часа и нажимаем продолжить. Все. Задание запущено. Интервал публикации 3 часа. Перезагружаем. Вот она. Только что. Вот только что сбросил сервис этот. Мне этот пост на страничку. Видите? Он пошел на новостную ленту, и он только что сервис бросил ее. Вот, ребята, я о чем хотела вам все это показать и рассказать. Подключите. Ведь это ваша, мало того, что целевая аудитория. Набирайте рефералов с этого сервиса. Это полностью все люди, которые занимаются бизнесом, база лидеров. Смотрите. Посмотрите. Вы можете и в, добавить и на страничку, вы можете об, в Телеграме, вы можете и в Скайпе, и в Ватсапе. Вы посмотрите, сколько людей здесь. Вы можете набрать. Вы можете вообще, вот, Брать, говорить, разговаривать, ведь опыт даже новички должны нарабатывать только своим голосом, только через мессенджеры. Говорить, если даже вы не умеете еще, не знаете ничего о своем бизнесе, попросите своего спонсора помощи. Спонсор это ваша как родная мать. Не стесняйтесь звонить своему спонсору по 10 раз на день. Спонсор достается тому, кто его достает. Запомните это раз и навсегда. Я думаю, что всем понятно в этом ролике. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете задать это в чате. Я еще раз напоминаю, что есть чат Telegram, Есть все здесь лидеры. Все здесь а, и находятся админы. И если у вас не получается, вот они ваши ролики вам в помощь. Но если уже и ролики вам не помогли, ну тогда уже добавляйтесь ко мне. Мы вместе с вами я помогу вам настроить этот сервис. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.